Фестиваль народного творчества в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Нас очень радует то, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, удалось приехать и очень участвуют сегодня на галоконцерте многие творческие вы ВКонтакте новый владелец. Какое будущее ожидает самую популярную соцсеть СНГ? Должны были быть предприняты меры, для того, чтобы максимально приблизить это к состоянию контроля. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Сафина. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с представителями компании Полисан. Обсуждались направления сотрудничества в области совместной разработки инновационных медицинских препаратов. Компания Полисан выразила заинтересованность в научных исследованиях КФУ и предложила выступить в качестве индустриального партнера университета с целью дальнейшей коммерциализации его проектов. Сагаз купил долю Вк у группы Алишера Усманова и его партнеров. Подробнее в нашем следующем сюжете.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 В голубом зале главного здания Казанского федерального университета состоялась встреча руководства КФУ с делегацией посольства Королевства Нидерланды в Российской Федерации. На встрече обсуждались вопросы потенциального сотрудничества между Казанским федеральным университетом и представительством Голландии в России. Это визит мне, мне очень понравился да, ну, конечно это задание, это очень историческое задание и я никогда не был раньше, и поэтому да, мне кажется очень интересно и очень понравился. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся гала-концерт Приволжского молодежного фестиваля народного творчества «Национальное достояние». Смотрим. Киры, как и все кочевники, издревле славились свободолюбием и воинственностью. И сейчас они сохранили храбрость, обозренное чувство справедливости.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 В здании Института международных отношений Казанского федерального университета состоялось закрытие мероприятия Конференция по трудоустройству, с участием Тимирхана Алишева, Рамиля Хайдрудинова и сотрудниками Московского государственного института международных отношений. Данная конференция была направлена на помощь студентам в официальном трудоустройстве в университетские структуры, что позволит получать не только деньги, но и бесценный опыт и практику. Отношения. Ребята у нас выезжают на Сюда приезжают ребята, из потому что это очень хороший внутренний обмен, пока в дефиците. Народное объемы, выступали здесь и представители, значит, профильных лобулей, властей, Республики Татарстан. В Казанском федеральном университете продолжается презентация деятельности научных кружков-институтов. Свои наработки в области научных исследований представил Институт фундаментальной медицины и биологии, а также химический институт имени Бутлерова. Направление деятельности кружков, которые у нас в институте реализуются, они связаны, неразрывно связаны с научно-исследовательской деятельностью, которая шляет сотрудники, по сути химики, это понятно, что это синтез, это строение молекул, это изучение свойств, реакционной способности отдельных молекул, супермолекул либо уже материалов на В музее имени Лобачевского состоялось открытие выставки «Деньги», подготовленное совместно с Институтом Управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета. История денежного обращения России представлена через археологические находки на территории Республики Татарстан, монеты и ассигнации из частных собраний. Ознакомиться с экспозицией можно до 1 февраля. Деньги были... С тех самых времен, когда люди начали обмен друг с другом один товар на другой, деньги были разные. Мы многие знаем, какие они были. Вы увидите все виды денег. Ну, в большинстве основные, которые да. ходили, прежде всего на Руси это меха, которые тоже были средством обмена. Но мне очень радостно открывать эту выставку. Шесть студентов Казанского федерального университета вышли в полуфинал Международного студенческого чемпионата по спортивному программированию, который состоится весной 2022 года в Санкт-Петербурге. Ребята занимаются в Олимпиадном центре по программированию КФУ, где студентов готовят как сотрудники института, так и старшекурсники, имеющие большой опыт в Олимпиадном программировании. В Центре игр с полной информацией имени Карпова прошел БЛИЦ-турнир по шахматам среди студентов и преподавателей. Он проходил в швейцарской системе. Всего было разыграно 7 партий по 7 минут на каждую. При этом несколько игр прошли в онлайне на шахматной площадке, созданной Институтом вычислительной математики и информационных технологий. На этом все. В студии была Алина Сафина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!